Всем привет! Сейчас вы увидите его величество короля средней дистанции штурмовика подразделения выпил Волк. Я его не зря так пафосно представил, он действительно достоин носить это гордое звание. Для тех же, кто не любит долго смотреть и слушать, скажу сразу, хотите брать штурма, берите этого штурмовика Волка. Он действительно очень хорош, вы об этом не пожалеетесь. Ну или дождитесь обзора кошмара, это даже действительно решите, какой именно штурмик вам подходит. Приятного просмотра!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 А также скоростью бега. Пользуйтесь ей с умом. Заходите противнику сбоку или в тыл. Такая тактика позволит навести много шороху среди противников. Ведь они вас явно не ожидают с другой стороны. Но не увлекайтесь сильно. Все-таки отрываться от основного коллектива опасно. Если рассматривать комфортность игры на данном оперативнике в плане его прокачки, то он в принципе комфортен. Но только из-за того, что у него есть способность, как вы уже поняли, благодаря которой он может точно стрелять. Если бы не это, все было бы гораздо хуже. Потому что у нас прицел в конце ветки и, соответственно, пятый магазин тоже в конце ветки раскачки, что тоже не есть хорошо. Но все-таки благодаря нашей способности это немножко нивелируется и оперативник более-менее комфортный в прокачке. Ну а с вами был канал Воддовострим и его ведущий Аниглядер. Пока-пока. Увидимся в рандоме.